Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. Причина – обмеления рек Татарстана. КФУ выиграл грант Британского совета для проведения молодежной школы-конференции. В Казанском университете стартовал проект под названием «Инста-ЕГЭ». С 16 по 18 сентября 2019 года в Великобритании состоится молодежная школа конференции UK раша джинам Workshop 2019 От Казанского федерального университета в работе школы-конференции примут участие три наставника. Все подробности в следующем сюжете. КФУ и Натингемский университет объявляют конкурс на отбор участников молодежной школы в Великобритании. Казанский университет выиграл Гранд-Британского совета для проведения молодежной школы конференции, посвященной современным проблемам геномики. Сама конференция она посвящена геномным технологиям, современным геномным технологиям, что очень актуально во всем мире ну и в России в частности. Сейчас вот в национальных проектах геномным технологиям уделяется очень большое внимание. И эта конференция поддержана Британским советом. Это одна из крупнейших организаций в Британии как раз, которая поддерживает в том числе и международное сотрудничество в области научных исследований. С 16 по 18 сентября 2019 года в Великобритании состоится молодежная школа-конференция. Грант предполагает финансовую поддержку поездки 23 участников из нашей страны. Со стороны России будет поддержана 23 заявки со стороны британии по-моему порядка 15 заявок но они там играют условно говоря на своем домашнем поле поэтому конечно участников будет больше это только те кто получит непосредственную финансовую поддержку на поездку с нашей стороны это будет три наставника от Казанского федерального университета я проректор по биомедицинской деятельности Андрей Павлович Киясов и, и один из наших ведущих приглашенных ученых, наш бывший выпускник Олег Бусев, который сейчас работает в Рикене в Японии. Школа конференции организована для молодых ученых. На основе открытого конкурса будут отобраны лучшие кандидатуры, которые получат финансовую поддержку. Конференция посвящена молодым ученым. Это По определению в Европе это ученый, который получил степень PHD, ну, эквивалент кандидата наук не позднее, чем 10 лет тому назад. И, к сожалению, поэтому аспиранты и студенты не могут быть поддержаны через оргкомитет. Но, например, из моей лаборатории однозначно едет несколько человек, как я уже сказал, мы их поддерживаем из других источников финансирования. Мероприятие организовано в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ. Казанский федеральный университет является участником программы повышения конкурентоспособности, так называемой программы 5.100. И, безусловно, все наши активности, все наши взаимодействия с зарубежными коллегами, они, безусловно, выстраиваются в рамках этой программы. Тем более, что Натингемский университет является уже университетом, который входит в топ-100 мировых рейтингов. Валерия Муратова, Ленардо Валетьяров, Универньюз. Проект Казанского федерального университета Инста-ЕГЭ стартовал 14 мая. Инста-ЕГЭ – это часовая трансляция, где преподаватели рассказывают о том, как успешно сдать ЕГЭ по разным предметам. Подробности далее. В Казанском федеральном университете стартовал проект «Инста ЕГЭ». Это серия бесплатных онлайн-консультаций по сдаче ЕГЭ, которая проходит в Инстаграме. Что нужно будущим абитуриентам, тем, кто сейчас заканчивает школу? Я понимаю, какой это стресс и хочется услышать какую-то поддержку, где-то узнать побольше информации о том, что тебе предстоит. 14 апреля прошла первая консультация с доцентом Химического института имени Бутлерова Аркадием Курамшином. Он поделился секретами успешной сдачи экзамена по химии, ответил на все вопросы. Это такой, первый наш такой опыт именно в таком формате, именно консультаций. Поэтому мы думаем, что будет много и вопросов, и откликов тоже будет много. Консультации по другим предметам будут проходить в официальном инстаграм-аккаунте КФУ. Следите за новостями. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет представил свои научные проекты на Международном салоне изобретений в Женеве «Инвеншн Женева». О том, как прошел самый крупный авторитетный из форумов подобного рода, мы расскажем в следующем сюжете. На международной выставке изобретений Inventions Geneva, проходившей с 10 по 14 апреля, впервые были представлены два проекта Казанского федерального университета. Инновационные лекарственные препараты, созданные в НОЦ фармацевтике КФУ, сотрудничестве с акционерным обществом ТАТХИМ фарм препараты. Научная группа работает под руководством ведущего научного сотрудника НОЦ фармацевтика Казанского университета Юрия Штырлина.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 В Татарстане появилась серьезная экологическая проблема с обмелением рек. Его причиной стало сильное понижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Волга, Камы, Казанка, Свияга и другие реки подверглись этой проблеме. В чем причина и каковы последствия этой ситуации, вы узнаете в следующем сюжете. Значительное снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище стало причиной обмеления ряда рек Волжского водного бассейна в Татарстане, Чувашии и других регионах России. В Татарстане обмелели Волга, Кама, Казанка, Свияга и другие реки. Из-за этой проблемы вымирают рыбы, ракообразные, моллюски и другие представители водной среды. Снижение количества видов приводит к снижению процессов самоочищения, потому что все гидробионты участвуют в процессах самоочищения и в продуцировании доброкачественного доброкачественной воды, то есть фактически от них зависит качество воды. Эксперты отмечают, что увеличение уровня воды в Куйбышевском водохранилище не решит появившуюся проблему с реками. Наша кафедра рода водопользования именно готовит специалистов в области экореабилитации, восстановления водных объектов. И есть ли, конечно, ряд мероприятий, которым можно улучшить ситуацию. Возможно, посадка в водных, бороться, растений. Это может быть зарубление отдельных участков водохранилища, в стельных участках. Это может быть посадка, скажем так, моллюсков, фильтраторов. Ряд таких мероприятий является необходимым, но лишь частично решает проблему. А экологическая ситуация может нормализоваться только через несколько лет. Артем Топичкин, Универньюз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.